Всем привет, друзья! Вы на моем канале, а именно на канале Максим. Кто-нибудь догадался, меня зовут Максим. Если вы находитесь на этом канале впервые, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, но для тех, кто здесь не впервые, я напоминаю про традицию, которую нельзя нарушать перед началом видео нужно обязательно поставить лайк подписаться на канал если вы этого еще не сделали. если вам видео по каким то причинам не понравится вы лайк можете убрать просто нажав на него еще раз а сегодня я заприметил какую то странную машину у себя на парковке видимо это порш но может и феррари и ламборгини сейчас будем обозревать я ее видел это только в окно вблизи не видел и сейчас и мы наконец-таки узнали, что это за тачка. Так, мусора обращается. Так, парше. Как мама и говорила. Ну, прикольная тачка. Скажите же. Обалдеть. Порошая. Вот такую тачку я заметил. Заркий глаз у меня. Вы были на моем канале, а именно на канале Максим. На связи был Максим. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся. В следующем ролике. Всем пока.